Честно, мы не очень скоро приедем. Мы не очень скоро приедем. А, а надо, чтобы работа шла, потому что объем работы предстоит достаточно большой. Поэтому важно было эти организационные вещи проговорить, а теперь я с радостью передаю микрофон. Алексею Навалину. Сказал. Ну что, понятно, что такая кишина? А, было классно. А, значит, спасибо огромное, что вы пришли. Я за последние месяцы, честно говоря, просто сроднился с Ивановской областью, потому что и про один, другой регион я только не писал. А, кто смотрел мое недавнее интервью с путем? А, я там рассказывал, что последние 10 суток со мной сидел а, чувак из Ивановской области. Изумного. Я знаю все про Ивановскую область. Все про зоны Ивановской области. Он мне сказал такую вещь. Ну, узнал, чем я занимаюсь, сказал, ладно, я самый там и довальный. поговорил, поговорил, говорит, слушай, давай-ка я тебе расскажу про зону Ивановской общественности. Где такая работа тебе пригодится? Но! Начать я хотел с того, чтобы вас, кто приветствовать и вас поблагодарить. Кто был на миске в вашей столовой Какие молодцы? Сколько народу было на миске? Около 800 человек, я видел на фотографиях. во-первых, договорились, власти как-то там полюбовно решили. Реально то, что произошло у Иваново, это люди вышли на улицу и предъявили ту самую ну, народную волю, если хотите, на Народная народное более изъявление, что хотим мы борьбы с коррупцией, хотим мы положительных изменений, и терпеть это не будем. И это вы выразили вообще просто огромный, молодцы, спасибо большое. Ну что... Где у нас а, Путин? Путин? Представитель партии Великое Отечество. Здесь. Только коротко. Великое Отечество Николай Стариков. Это самые ядерные запутницы. У вас есть немножко времени для того, чтобы коротко сказать и задать один небольшой вопрос. Спасибо вы за то, что вы на вопрос. Стороны. А, некоторые люди, это не один человек, были, смотрите, раньше членами в Микита России, ездили на полдец в, Малдец, в транспорте. Сейчас они стали вашими сторонами. Теперь они дорогие машины. у Давайте я вам сам спрошу. Дорогие друзья, вот я, кроме всего, председателем городской Духовича, кто помнит начало 2000-х, Мой губернатор глава города моего, бывшего, последний первый секретарь от Кома, и появляется Единая Россия, как реальная альтернатива коммунистическому, коммунистическому реваншу. Вот я совершенно четко понимаю ситуацию, стал строить эту ячейку. И строила уже легко, пока в этой Единой России не появились, ну, например, в арбищу. Прекрасно. Как только я появился, я все понял, ушел и забрал с собой всех тех, кого туда привел. Я вам говорю честно... <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> на Такой резкий, все лег э -э, экономический. Ну, в принципе, тоже надо политическим. Откуда деньги у вас? И но... там, да, представить там. На... Спасибо, на... Спасибо на... большое. Дмитрий, Дмитрий а... наш штаб, вы правы, возглавляет бывший единород, который в 203 году выступил, в 205 году вышел и всех убил. Наш штаб в Краснодаре восстановляет националист. Я сейчас завтра поеду в Кострому в стране на штаб разбавляет человека пиратской партии. А мы и вас примем. Когда вы наконец-то поймете это все? Это вы поймете, вы Потому что я не против плода, я не против пикетов, потому что ну, я же понимаю, что, ну, с моей точки зрения, не обижайтесь, вас потому немножко оболвалили больше, чем всех остальных. Но вы движетесь в правильном направлении. Вы, по крайней мере, сказали, что а, вы против коррупции. Дальше, что касается Майдана, это важная вещь. Ответьте мне честно, вы этих людей все считаете дураками? Вы считаете их идиотами? Я... Нет, ну извините, я Нет, отвечать. Самое главное, что я считаю, что граждане России способны отличить хорошее от плохого. Граждане России способны действовать разумно. И я видел, что здесь, в Ивановской области, Понятно, что но ну, я только что спрашивал то же самое в э -э, Владимира, то самое спрашиваю здесь, еще раз кто ходил на лично? Да. Они живут не на Майдане, они живут в Ивановской области. И замечательно. Это первая часть. Вторая часть. Что касается денег. Ну, в отличие от Единой России, работают люди. Он же работает. Он работает. Он работает.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 мы не понимаем, что деньги не живут. А, Мы не понимаем. Вы не понимаете, почему у вас Госдумы, Евгений Федоров, получают 450 тысяч рублей. 450 тысяч рублей получают глава вашей организации. За что? За да, что? Друзья мои, обращайтесь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 Хорошо, обещайте. Одна секунда, давайте. И что Учиться. Я бы очень хотел, чтобы отсюда все желающие могли ездить в лучший университет, чтобы не хватало денег. Я бы очень хотел, чтобы все, как и я, могли бы сдать экзамены и за них бы заплатил университет. Знаете, чем мы с вами отличаемся? Вот это кардинальное различие. Мы уважаем образование, а вы презираете. Вы считаете, что человек учился в университете – это плохо. Понимаете, я шокирован от того, что это вообще какой-то права. Он учился в университете. Про университет. Классно. Значит, у меня следующий жилье. А я не хочу в здоровье походить. Просто про американскую алистику. Есть такой Игорь Иванович Шувалов, учившийся в американском университете. Вот пусть идет завтра нос к Белому дому в Москве, и китирует я посмотрел правительство, как паркович, который учился в Америке, разрешить вам встать с ним на сцену и задать вопрос. Нам нечего скрывать. Потому что правда на нашей стороне. Вот и все. Россия встаня администрации есть мы. И мы будем вести нашу компанию здесь. О чем давайте вместе решим? О чем нам нужно говорить с людьми, для того, чтобы склонить глаза в наших О чем? Погодите с вопросом. О чем нужно говорить? Коррупции. О коррупции? О коррупции прозвучало. Легко говорить эти коррупции? Легко, здесь просто. Я выпущу еще, да, во вторник ролик новый о том,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 17, а было сколько? А было 43. А все остальное-то что? Загадуешь, что так было в Верно? И знаете, что это нам скажет? Партия Великой Отечественной, что проклятые 90-е, а мы с вами и дураки. Поэтому мы в Ивановской области всем объясним математику. Ребята, проклятые 90-е, начались в 91-м году, а закончились, наверное, в 99-м. Правильно? И были всего лишь 8 лет.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 Здесь у вас снова в Север-Коле говорить о неравенстве и низкой зарплате. Еще как? Сейчас ехал, смотрел статистику. Поздравляю вас, ребята. Российские миллиардеры стали еще на 620 миллиардов. Мы по в последний год. Вы только не радуетесь. И никто не радуется. А скажите, какая средняя зарплата?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 Почему в 21 веке страна, находящаяся на первом месте по продаже нефти и газа, вынуждает своих людей жить на 13-15 тысяч? Потому что виноградники. Нет. Потому что виноградники. Правда. Перспективы есть какие-то. Нет перспектив ни у кого. Перспектив попасть в этот 0,1%, который контролирует 86% национального богатства, нет ни у кого на самом деле. Даже у чиновников нет, потому что...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 Это чувак из Ивановской области, который сидел со мной без спецприемнике. Саня, Саня, правильно рассмотреться. Он, значит, слушал слушал. Я слушал слушал. Потом встает и говорит, слушай, Леха, ну если бы у нас, вами вообще знали про то, что ты говоришь, до 80% тебя проголосовало. Вот. Я не говорю, на самом деле так. Да. Просто нужно зайти и людям сказать, что есть перспектива, можем мы жить лучше.